В я была где-то после 9 мая, примерно. Два месяца назад. Например. Ну да. Два месяца назад. Скажите, а были никогда ушли? Через сколько? Да не знаю вообще второй. Раз... Вот я же была о, первый раз у Игоря Семеновича. Он мне как бы это не доделал, и мне прям косяк был. Поэтому а -а -а. я То надо... у нас уже третий раз. Да, а -а -а -а. просто в этот раз как бы мне надо вот, чтобы проверили, а -а -а. посмотрели, Хорошо. если что... Вы второй раз у нас приезжали я... просто доделать что? Да, вы а -а -а. мне просто а -а -а. доделали. А -а -а. Мне до конца все убрали, я а -а -а. как бы себя вообще чувствовала. Через неделю а -а -а. я вообще как бы, я как будто здесь и не была, если а -а -а. честно. за неделю все Да, у меня второй раз вообще все моментально ушло. Но я прям вот мне вот... Челюстью сейчас мы с ним... Я вы хотите имплант поставить или что? Или... А он мне, короче, просто сказал, что на задние эти он мне добавит виниры. Ага. И, если что, здесь немножко под шамами. Это, получается, общий прикус изменить или что? Нет, он мне, наоборот, вывел мой правильный прикус. А -а -а. У меня от природы был правильный прикус. Да. Просто я же говорила, то, что я лежала, как бы сама себе под чажесть немножко выдавила. А -а -а. Незначительно. А, -а, -а. А, оно, а у тебя, говорит, ушло не вот так, не вот так, а именно вот так на разворот. Слушайте, насколько я помню, у вас очень тяжелая такая мужская работа. Вы сейчас да. уходите на работу? Да, я сегодня в смену в ночь. Мы в три часа встали, приехали к да. вам, и мне уже 6 часов на работу. Нет, по понятно, а вы уже работаете? Да, я работаю, нормально я себя. нормально себя вы, Я надеюсь, вы соблюдаете все мои ну рекомендации. Ну да, я даже если поднимаю, как бы вот так помните, вот стараюсь. Как бы. Я до сих пор на валиках лежу, я даже хотела сказать, что три дня назад я поменяла валик на больше. Молодчина. Но... У меня сразу вот здесь болел, я сегодня, они у меня вырубились в машине, я ехала сама, и я прям чувствую, что у меня что-то душит, как будто. Вот, смотрите, видите, я вижу, я вижу, это был, был, был, был перекос вот этот вот, и вот когда вот это вот, на вот эти вот то ли миллиметров там вот это встанет, как бы ты должно уйти, по да, сути дела. Да, да, да, у нас молодец. Чего? Соблюдайте, главное правило, поднятие тяжести, это главное. Я вообще на валиках лежу и все. Есть немножко здесь вправо у нас. Мне кажется, ладно аплант... сместился это... еще. Ну, вот это не отладь, это получилось. У нас четвертый позвонок ушел вправо. Еле-еле. Этот, этот хорошо сюда ушел. Да? Очень хорошо сюда ушел. Поэтому вот эта мышца натянулась. Ну, вот я прям сюда... почувствовала. <чувствовала> uh -huh. Давайте расслабись. Mm -hmm. Держаться не надо. еще чувствую когда сейчас скажу влево поворачиваюсь ага. я чувствую что у меня голова не уходит до конца на этот угол ага. какой должна ага, давайте еще раз проверим расслаблю здесь больше чуть Просто уток шеи грудной, поясничный тоже. Чего-то по-моему здесь что-то. Постелим, постелим. Постелим. Вот, Чуть-чуть. Вот, основная боль наша. Все. Угу. Чуть-чуть допроверяем. Поставки здесь. Чуть-чуть. Вот он. Пятный. Как раз, да? Вот он. Да? Сейчас. Ну, вот шикарно. Здесь все отлично. Может, здесь, может, вашу подтекстную Все, как филе, уже поворачиваю. Mm -hmm. я смотрю, да? <laughs> так, еще раз давайте проверим. Здесь было хорошо, здесь будет плохо. Сейчас вот отлично. Вот все шикарно. Все, здесь я расслабилась. Все стало. Здесь у меня все стало. И стало. Все, дорогая. Ну, конечно, лопатками потому что что-то у меня было небольшое. У вас немножко просевшее позвоночник, да? Да, да, какой-то. Да, да, да. Ну, это ваше эмоциональное состояние. Нужно да. работать, да? Посмотрите дальше. А да, здесь шире... что-то вот опять, да? Щело опять. Смотрю, вот, что-то подняло опять тяжести. Сколько детей это у вас? Один. Вот сейчас они вылезают у меня. Угу, ага, ну, что-то подняло Слушай. здесь. Долготы. Вообще все нормально чувствую, вообще шикарно. Я ничего не болел, а здесь, посмотрите, вот еще не, Нет, нет, это, это нет, это все отлично. Здесь у нас прям анатомические дела. Здесь, короче, на финишной прямой сейчас я по-любому... И он мне тоже сказал, типа, доделывай, и у тебя давно все нормально. Открываем. Закрываем, открываем, закрываем. Расскажите, еще где поставили? <связывая> а? Ну у нас первый, у нас пятый позвонок был проблема. первый угу. позвонок был проблемой. Угу. В грудном отделе немножко сошлись, но это на нервной почве. У угу. Девочка вы эмоциональная, угу. у вас есть такая проблема, да? С нервной системой. Маг пить. пись? Я ферзег даже прокапала. Ага. Ну как подвис дух появился? Когда я встаю, я вообще пофига У меня ушка вечером падает, а я как бы, ничего. Ну, класс. Из ночи в ночь ходила. забирайте челюсти. Уезжайте, добрый путь вам. А вот. что вы сейчас мне вот сделали это. Здесь, я, здесь особо у нас движения не произошло, по челюсти все. В принципе, по челюсти самой неплохо. Uh -huh. Немножечко э, какие моменты были, да, то есть, потому что все-таки его подвинули, для того, чтобы мышцы, потому что вот сейчас вот идеально ровненько мышцы uh -huh. стоят. Uh -huh. И это, короче, да, Давайте. Там, вот, Челюсть да. Челюсть не забудьте. Расскажите, вот вы у нас были, по-моему, полгода где-то назад, да? Напишите ситуацию. Когда у нас с вами не все получилось, Через сколько у вас болевых ощущений прошли ну были 4 недели 4, 4 восстановлено да. да. а ванна была вот ванна принимала, ну, да да да uh -huh. ну, тяжело, да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да там что-то взять не могла. Вот так, вот да да да взять и поднять руки, ну, да да да да да да да да да да да да да да да да да да да у да вот сюда. да Period. Мне это mm -hmm. не нравится. И здесь у меня два ребра. Вот, mm -hmm. а вот, а да. вот это вот он упирает. Mm -hmm. Да? Меня это просто бесит перфекционистка Ты секционистка во всех проявлениях, да? Напомнился, у вас спорт есть в жизни? На катакончик. Чем занимаетесь? Ну, раньше я гимнастикой занималась, а на данный момент тупо бега, тупо прыгает. Мирный стимус войти. Те... Скажите, пока работайте. А, него села в поезд и уехала. А не раз в происходит? Ну, примеру, так. Я в да. разных городах. Что сейчас болит, кроме и, и болевые ощущения, кроме того, что там, не нравится себе ребро торчить и так далее? Что еще? Ну вот плечо, да, то, плечо, что -то плечо, я сплю, например, нет. да, и мне сплю хочется как-то как вот отходить. Мне это нравится. Большой колени болит здесь есть? Нет. Щелка? Нет. Бедра внешние и внутренние стороны похожи, болит бывает. Болезненности нет, но хочу подправить. Может, там по подправить. Нет, и по мы не занимаемся. Карноженные мышцы болезни есть? Да. Ну, на как у меня? Потому что у меня жиров там есть по этому. Ну нет, не за это. Просто, возможно, на ногах много времени управлять. Хотя на руки отекает, нет. Чечно сбывает нет. Бывает, если много выпить, алкоголик. Здесь отечность у вас на да? uh -huh, uh -huh. отечность uh -huh. есть. С пучками есть сложности. Руки как площадь. С пучками есть сложность у нас расслабились. Так, так, сохранили. Таз у нас идеально ровный. Uh -huh. года. Так. Здесь есть болезнь? Uh -huh. Нет. Здесь вторая степень была честная, да? Теперь она первая стала, да? Рёбра здесь ушли, а здесь поэтому торчали. То есть у нас ушло сюда, эти поэтому поднялись, а те у нас выпирают. Но мне нравится. Вдох в боки. Открыто Вдох. выдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Хорошо, кро снова <э <enthusiasts> sort of Но при этом за полгода та сохранен При эксклюзе, который был второй степени Сейчас он у нас первый При этом сохранен Ну хватит, хватит Я сам все разберусь Не надо мне помогать Все привыкла контролировать Все, ну Еще раз Еще раз <служив> вдох. Да, да. <смотрим> <смотрим> Да а я... Снеголик еще тот а я... Приехала, сорвалась Полгода не попасть не вегла И тут на тебе, я ее не доделаю что ли? Руки в замочек забыл Красотка должна быть красоткой до конца Тем более с такими перфекционистскими взглядами Вдох Вода Голову вниз Поднимаем голову вверх нет, не занималась Сразу вижу, что не занималась Пустили Как-то руки неплохие, но Вижу, что не занималась Мышцы-то все не эластичные Бокалоген, хондроитин, глюкозамин принимаете? Нет? Нет тоже. А, и для ногтей, и для волос, и для кожи хорошо Самое главное, не Девочка взрослая 28 лет уже надо принимать. Вы же старше 28 лет? Конечно. А ну, вот чуть-чуть постарше. Ну, получше стало, от лучше стало. И вот... Если бы вы занимались, вы же хулиганка, если бы вы занимались, это все было конечно, лучше. Так, да, не забываем синюху принимать от чайной ложки три раза в день, да? то есть это вот для нервной системы у нас, и скипидарные ванны. Скипидарные ванны, это вот по профессору Залманова нашим. Да. Э -э если такая, там теория интересная такая, что организм стареет когда, из-за чего идет <коспалкивает> <коспалкивает> дисфункция нервных капилляров, и получается вот эти скипидарные ванны, они реанимируют ре ре ре нервные да? капилляры, мы ускоряем процесс процессе, да, То есть возвращаем ускоренный метаболизм, обновление организма. Блин, да. Пожалуйста, начните делать упражнение. О, господи! Там надо видеоролика посмотреть? Да конечно же, конечно, моя все это ваше. Спасибо большое. Спасибо, рада вам Спасибо.